привет мои красавицы вот так я сегодня выгляжу так как тема у нас архетипы то я решила в одном из своих доминантных архетипов быть и масочка это называется ангел или дьявол но один из моих доминирующих архетипов маг или волшебник называется. В общем, я получается то ли волшебница, то ли ведьмочка сегодня. Но это не единственный мой доминантный архетип. А их много, и сегодня мы поговорим о них. Почему, зачем нужно и важно понимать, какая в настоящее и быть собой. Все мы с детства живем в социуме, который нам говорит, какими нам быть. Но вот сравните человека с компьютером, человеческий мозг с компьютером. У компьютера есть операционная система. Ну, то есть, это то, на чем будет работать все. Потом на эту операционную систему мы устанавливаем те программы, которые подходят к этой операционной системе. Если программы не подходят, они не будут работать. А еще, если мы туда загрузим программы, которые являются вирусами, то наш компьютер вообще накроется. То же самое с человеческим мозгом. У нас есть наша природа. Каждый из нас от рождения является какой-то личностью. То есть, личность это что? наши нейронные связи в нашей голове и напомню вам что психология психо в переводе с латыни обозначает душа да то есть каждый из нас уникальный человек в своей душе и ну а душа наша мы иногда говорим вот здесь она, но да? на самом деле психо она вот тут у нас да это определенные нейронные связи которые у нас находятся в голове и мы Соответственно, изначально от природы, от рождения в нас заложены определенные какие-то уже нейронные связи, заложена личность. Ведь ребенок, когда рождается, он уже рождается с каким-то характером. Какие-то деточки, они такие тихие и спокойненькие, что родители подходят, и их даже будет иногда специально, чтобы понять, живой ребенок или нет. А некоторые дети, они от рождения родителям не дают покоя и сразу проявляют свой характер. Какие-то дети ласковые, какие-то дети такие более агрессивные, да. Какие-то дети компанейские, какие-то любят быть в одиночестве. А потом еще в детстве накладываются определенные программы, травмы детства, то, что говорили нам родители, то, что нам говорит общество, то, что потом мужчины нам начинают говорить, какими мы должны быть. Потом тренера приходят, такие гуру, коучи, которые тебе говорят, что ты должна быть девушкой-ангелом, такая, или девушкой-терпилой, как Настенька, из сказки Морозка, либо ты должна быть быть как, например, роковой женщиной, да, а ты вообще другая, или ты должна быть, э, что там, а ведическая женщина, или ты по природе лунная, у наоборот, такая вся лунная, тебе говорят, ты должна как солнце быть, или наоборот, ты солнечная, ты светишь, ты такая прям экстравертивная, тебе говорят, что ты должна быть лунной девушкой, и вот эти все стандарты тебе вбивают, вбивают в голову на твою операционку, которая природная твоя, тебе накладывается загружается много программ, которые многие между собой конфликтуют, прям сильно-сильно конфликтуют, а какие-то являются прям мысли вирусами, которые накрывают операционку в твоей голове. И потом женщина ходит с разрушенной психикой, не понимая, кто я, что я, зачем, почему у меня, у меня ничего не получается. Нарождаются комплексы, потому что рядом девушка, вот, например, там одна структура тренинга, ну, точнее, мировоззрение тренинга да? – нужно быть ведической женщиной. И на этот тренинг пошли две женщины разных психотипов. У одной операционка ее природная подходит под ведическую, а у второй конфликтует с ведической женщиной. И обе будут, если прямо погружаться в это мировоззрение, и ну, социум же говорит, и мужчина говорит, ты должна быть ведической, если он тем более сам вот в это вот во все погружен. И получается, что а, одна женщина будет гармоничной будет говорить, да, я, у меня так все получается, мне так хорошо в этом, и ей все будет какая же ты замечательная!», а другая женщина, у нее будет перекрываться вся энергия, а, она будет чувствовать себя несчастной, она будет а, играть не свою роль, и в конце концов у нее просто начнется нервные нервный срыв, разрушение психики, она начнет выглядеть как серая мышь, если та женщина, которая по природе своей ведическая, и она пойдет в веды, то она будет такая прям ведическая-ведическая, из нее энергия будет литься, а если не ведическая женщина, абсолютно конфликтующая у нее программное обеспечение природы под ведическую систему, если она туда пойдет, то она будет как выжатая в ноль, потому что это не ее система координат, и поэтому мой тренинг девушка на миллион. Я раньше проводила коучинг, который назывался Magic Леди». Там тоже было пробыть «Быть собой, но там мы еще плюс прорабатывали чакры. Кстати, девочки, если вам будет интересен и этот тренинг, я тоже с удовольствием вам проведу Magic Леди» я имею в виду. И мы делали разные форматы Magic Леди», делали недельный интенсив, когда мы просто каждый день мощнецки прорабатывали чакры. Вот, мы делали марафон 30, 21 дня на каждую чакру по 3 дня. Вот, Разные были варианты, да, и в принципе, возможно, что если вы захотите именно марафон по чакрам, да, проработка энергетики через чакры, и сюда же мы будем и архетипы тоже эти же прорабатывать, но уже через чакры, да, то можно и Magic Lady повторить с удовольствием. Вот, а сейчас у нас скоро стартует курс Девушка на миллион. В чем о чем курс вообще? Мы все хотим, чтобы э, точнее, не все хотят, но э, общество, это я тут руками машу, что-то задеваю, разошлась. Так вот, общество всем говорит девушкам, что ты должна быть замужем. Ну или хотя бы должен у тебя быть должны быть отношения. Если нет, ты бракованная. Все, крест на тебе бракованная и все. И девушки, это же невроз вырабатывается, что нужно обязательно выйти замуж, нужно, чтобы кто-то был. И девушки находятся в неврозе, особенно эти праздники, 8 марта. Да елки-палки, мужик должен быть такой, который каждый день может тебе покупать то, что ты хочешь, а не потому, что 8 марта, потому что эти праздники это невроз просто какой-то. Женщины, это ж, каждая женщина, я думаю, со мной согласится, если она не получила подарка или получила не тот, у нее невроз. После этого праздники, да, когда а, мужчина и так тебя каждый день устраивает, а на 8 марта можно при, прикрепить что-то, какой-то подарочек покрупнее, но вот так, что прям я должна обязательно получить, ничего ты не должна, ты должна быть счастливой, и подарки должны быть не по праздникам, а просто потому, что ты так захотел, вот и все. Вот, ну это отступление от темы немножечко. Итак, про м -м -м, курс, коучинг, да, и вообще про то, а, про отношения. Нас просто тиранят женщин тем, что ты должна быть в отношениях, иначе ты какая-то не такая. Во-первых, девочки, когда вы начнете разбираться с архетипами, как раз архетипы это ваша внутренняя составляющая кто вы есть настоящая да, то вы начнете понимать, что есть архетипы, которые вот у людей, их операционка природная, она заточена под отношения, под то, чтобы быть с кем-то. А есть люди, которые индивидуалисты, и у них не заточено под отношения, у них заточено под себя, самой развиваться самой быть индивидуальностью а те кто рядом со мной это те кому со мной по пути на данный момент но есть я есть моя индивидуальность и я иду туда куда мне надо вот и поэтому мы отменяем все правила по поводу того что что должно быть что не должно быть должно быть так как делает тебя счастливой это самое главное и мой курс девушка на миллион как раз будет про то он скоро уже стартует и мы сейчас до набираем группу и а, про отношения вроде бы, но на самом деле про отношения с самими собой. Там будет 4 недели, и первая неделя мы будем разбираться с собой, вторую неделю мы себя же будем прорабатывать, как раз там будут архетипы и будут э, психотравмы детства и много еще всего-всего, то что у вас в подсознании разбираться с этим. Потом мы будем составлять личный бренд себя для жизни, Правильно позиционировать себя. Дальше у нас будет уже разбор мужской психологии, психотипов мужчин и как их с ними себя вести. И под ваш запрос, если нужно будет, да, то на тему денег и подарков проведем, да, и как у кого, как с каким мужчиной, какой подход нужно на эту тему, как к нему подходить, как просить и прочее, ну, или бы не просить другими технологиями. Мы это тоже можем провести. Ну, и дальше уже идем в знакомство технологии Тиндера. Ну, чтобы прийти к этому, прежде чем идти в знакомство с другими мужчинами, до этого нужно познакомиться с самой собой. Почему у нас получается такая ситуация, что либо мужчина тебе говорит, что ты какая-то не такая, либо ты понимаешь, мужчина тебе нравится но ему нравятся другие женщины ты начинаешь ломать себя и подделывать под него это можно э, подделывать себя под мужчину ну, надеть маску краткосрочно краткосрочно ключевое слово если ты выбрала себе путь такой э, постоянно букет на конфетном периоде, прыгать, скакать по жизни, как та попрыгунья стрекоза, получать деньги, подарки и не быть в отношениях. То есть с этим такая хоп, салоха. Та женщина, которая под, э, э, могла под любому мужчине найти подход, надевала нужные ей маски, и, в общем, все хорошо, мужчины старались для нее что-то делать. То есть, если для тебя такой подход, да то да, но здесь ты осознанно должна понимать, что я сейчас играю. Но если ты захочешь идти в долгую, а ты не знаешь, на самом деле, как отношения закончатся, может быть, ты изначально стала играть, да, маску одела, а потом это в долгую пойдут отношения, вот, и вдруг потом оказывается, что ты совсем другая, да? и у мужчины будут большие вопросы, претензии, и он начнет тебя, предъявлять тебе, в общем, эти претензии, почему ты не такая, какой он с тобой изначально познакомился. Поэтому, прежде чем идти знакомиться с мужчинами, мы знакомимся самими собой. Тема архетипы. Есть 12 архетипов. Эта тема, ну, начинала ее Юнкер разрабатывать, потом американские ученые доработали эту тему. И тема 12 архетипов, я сейчас быстренько перечислю и объясню девочке, почему именно нужно жить в своих архетипах э, и что такое персональный бренд. И вот эта система архетипов, она вообще используется для бизнеса и для построения личного профессионального бренда. Но мы будем с вами создавать свой личный персональный бренд для личной жизни. Ну, хотя вы можете использовать это также и для бизнеса, да, потому что если вы будете параллельно, то есть я за то, чтобы девушка хочет работать, работает, не хочет, не работает, то есть это твоя жизнь и это твои правила. Вот на моей территории, в моем инстаграме девиз «У тебя всегда есть выбор». И главное быть собой и быть счастливой. Так вот личный бренд, персональный бренд, как он строится. Проводится тестирование на архетипы. Архетипы – это совокупность психологических качеств, устоявшиеся в обществе, так скажем. да. И вот, вот эти вот качества объединены под разными архетипами. И как наша личность устроена. Я уже писала в посте сегодня как раз, что наша личность, она состоит… Есть такой президиум личности, где самые сильно ярко выраженные архетипы природы в тебя заложены. Потом есть… Средний круг архетипов, средневыраженные, выраженные. Те, которые вот на президиуме личности стоят, они у тебя доминантные, под них больше всего энергии. Если ты будешь себя в них транслировать, ты будешь настоящая, ты будешь сильная, сильная, не, не мужественная, не путайте. Это подмена понятия произведена, была такая, да, когда говорили, что а, девушка, женщина не должна быть сильной. Должна быть сильной. Слабая – это перекрытая энергия. Сильной должна быть, но сильная не в смысле мужественной, а сильный в смысле энергетически наполненной. Когда в тебе есть энергия, а энергия – это ресурс, то тогда и другие ресурсы будут приходить легко. Тогда ты будешь понимать четко, какая ты, что тебе нравится, что тебе не нравится. Тебя уже никто не сможет прогнуть, твою самооценку никто не сможет прогнуть, потому что когда тебе говорят, что ты какая-то не такая, и указывают тебе на самые слабые выраженные архетипы твои, а в тебе этого природа не заложена, ты будешь спокойно говорить, ну да, я не такая, ну да, я не такая, вот, я другая, вот, И это про самооценку, итак, архетипы, три круга архетипов, самые ярко выраженные, президиум личности нашей, это то, на что мы делаем самый главный акцент, вот ими мы прям живем, средний выраженный круг архетипов, это те архетипы, которые мы ситуативно используем, иногда, иногда используем, иногда нет, и они такое создают вокруг вас такой флер вашей личности, ваши оттенки вашей личности. То есть вот эти, которые центральные, они прям это ваш внутренний стержень, несущая стена в вашей психике. Средний круг это вот э, обаяние вашей личности такой, так скажем, да. А слабо выраженный круг самый вообще там по минимуму этого заложено у вас природой. Это то, насчет чего вам вообще не надо переживать, что этого у вас нет, нет и не надо. И вы можете просто осознанно, ну, как бы для себя понять, да, что, ну, если, например, у вас слабо выражен родитель, да, и вы вообще такая не мамочка, не нянечка, да, но при этом э, вам не нужно и стараться быть прям совсем мамкой, нянькой, но при этом стараться где-то быть более мягкой, более добрых людям, да. Вот, если вас... Э, какой-то еще там архетип слабо выражен, да, например, простая девчонка слабо выражена, вам говорят там, ты должна быть простой, ты понимаешь, что ты не должна быть простой, но при этом должна понимать, что если люди указывают, да, то, скорее всего, где-то есть может быть гордыня и может быть, а, ну, где-то над собой нужно чуть-чуть поработать, либо, либо поработать над своим окружением, тоже вариант.